Тайрарам, Ух, Леор. Ух, леор. Такой духовистый у нас Леорик. Просто, блядь, молодец. Ой, сюрприз. А! Арчит, Понятно? Понятно, я сдох. Ой, блядь. Ой, блядь. Да ну нафиг. Тихо, тихо, тихо. Ты толхер. Блядь, он всех унижает же. Найс! Найс! Эрику! Олхер! Красава! бро. Красава! I'm worth it a bullet, I'll owe me nothing to her I'm getting a flash, puff on your heavy, I drink and I cry Don't know me that mother I'm being in class Puff on Ну этот не знаю, это уже если это сложно, то тогда хз. Спасибо всем, кто поддерживает. Нару. Кайдарам, -ра ухляр, ухляр, такой духалист у нас Леорик просто блять, молодец. Ой, сюрприз. А, Арчит, понятно? Понятно, я сдох. Ой, блядь. Ой, блядь. Да ну зафиг. Тихо, тихо, тихо. ты Олфер. Блядь, он всех унижает же. Знай, най. Хе-хе, круто. красава. Красава.